здравствуйте всем всем добрый вечер прекрасного настроения вам всем. как и обещал у нас сегодня с вами будет практическое занятие мы сегодня с вами станем все звездами сети или звездами эфира как угодно себя называйте потому что мы сегодня с вами научимся выходить в прямой эфир Каждая из вас попробует себя в эфире. Тема нашего сегодняшнего занятия практического это как выйти в прямой эфир на видеохостинге YouTube. Значит, для чего нужен прямой эфир? Ну, первое, это прямой эфир как бы позволяет вам утеплить отношения с вашими будущими партнерами или клиентами. И конечно. Прямой эфир позволяет вам развить свой речевой аппарат, научиться правильно себя держать, выражать свои эмоции каким-то образом, либо сдерживать эти же эмоции. Да? Ну, Сегодня мы с вами все побываем в этой роли, в роли телеведущих или ведущих, или дикторов, там как угодно себя называйте, я еще раз говорю. Главное, чтобы вы научились правильно выходить в эфир. А для того, чтобы у нас занятие прошло плодотворно, сначала я вам покажу всю последовательность действий для того чтобы вам правильно выйти в эфир ребята вот вам обязательно перед тем как выходить в прямой эфир вы сначала включаете демонстрацию экрана как мы как мы уже вчера с вами и на тех уроках научились делать потом когда вы, у вас ваш, ваш экран будут видеть все вы обязательно включаете камеру и микрофон. И только после этого начинаете действия, которые непосредственно приведут вас в прямой эфир. Для чего это надо делать? Во-первых, камеру надо включать, чтобы вас все видели. Микрофон надо включать, чтобы вас все слышали. После этого мы идем на видеохостинг YouTube. Вот здесь, на этом канале... У меня и у вас у всех будет вот такая кнопочка, видите, она такая у меня здесь красненькая и рядом надпись создать. А эта кнопочка в виде камеры с плюсиком Если мы левой кнопкой щелкаем по этой камере, вот так вы вылетает меню начать трансляцию. Мы нажимаем опять на эту кнопочку левой кнопкой мышки и выходим вот на такой экран. Ребята, может, от, от, э, поначалу у меня вот так открывалась Трансляция. Мы же ведь начать трансляцию нажимаем. У вас тоже может вот так открыться. Не, не теряйтесь. Переходите влево, нажимаете на, на слова «веб-камера». Вот когда вы будете проводить прямой эфир, то вы должны сделать открытый доступ. И любой пользователь сможет найти э, ваш эфир или в прямом эфире прямо вот так онлайн вас увидеть, или потом, после того, как вы закончите прямой эфир, ваш прямой эфир обязательно сохранится у вас, у вас на вашем канале на видеохосте и любой пользователь, который захочет посмотреть его, всегда посмотрит. Здесь вот аудиторию нужно выбрать, вот видите по умолчанию здесь стоит точечка, ролик не для детей. Обязательно ставьте. Обязательно здесь нужно поставить вот эту вот метод. Нам сейчас нужно сделать название нашей трансляции. Для того, чтобы выйти в прямой эфир, надо нажать кнопочку «Далее». Вы еще не в прямом эфире, ребятки. вот здесь справа от вас есть так называемый чат. Здесь можно писать э, сообщение. Для того, чтобы полностью оказаться в прямом эфире, нам надо нажать вот на эту синенькую кнопочку запустите прямой эфир называется мы на нее нажимаем мы с вами в прямом эфире Вы, я уже 6 секунд в эфире на этом время моего эфира закончилось спасибо вам за внимание и нажимаем кнопочку вот эту красненькую завершить трансляцию после того как я нажму вот эту красную кнопку завершить я выйду из эфира Здравствуйте, друзья! Меня зовут Людмила, мне 60+. Отработав по найму 35 лет, я ушла на заслуженный отдых и решила освоить интернет. Мне повезло, в интернете я нашла школу «Мастерская успеха». В этой школе прекрасные учителя, они практики, Геннадий Половинкин и Татьяна Дмитриева. У этих учителей уникальная система, они ведут за руку, показывая техническую часть, особенно пенсионерам, вот мы новички, я вообще не соображала особо в интернете, на уроках научилась писать посты, комментарии, создавать уникальные картинки, оформлять видео, я благодарю наших чутких учителей за доброжелательное отношение к ученикам, желаю здоровья, гармонии, благополучия и верных учеников. Всего-всего самого доброго. Можно говорить? Да. Ну все, хорошо. Можно говорить, да? Здравствуйте, друзья. Я Машкова Надежда. Обучаюсь в онлайн-школе «Мастерская успеха». Наши преподаватели – авторы школы Татьяна Дмитриева и э, Геннадий Половинкин. Эти опытные бизнес-тренеры готовы делиться своими знаниями с нами и навыками в группе и индивидуально. Я хотела бы от души поблагодарить наших наставников за профессиональное обучение. Одно удовольствие – получать навыки и постигать науку с этими учителями. У них я научилась писать продающие посты, создавать уникальные картинки в редакторах Canva и PowerPoint. Создавать видео в редакторе «Камтазия-9». Если и вы, дорогие друзья, хотите обучаться работе в сети, присоединяйтесь. Спасибо за просмотр. До свидания. Ну, значит, я начинаю, да? Здравствуйте, дорогие пользователи интернета. Меня зовут Татьяна. Я обучаюсь в школе «Мастерская успеха». И я пошла в эту школу с той целью, чтобы научиться правильно, грамотно работать в социальных сетях. И поэтому с самого начала, даже с первого этапа, я научилась, создала, вернее, свои аккаунты, э, грамотно, правильные шапки, чтобы были, все это получилось. А дальше научилась уже делать продающие э, тексты, э, посты. И для того, чтобы сделать пост, надо было научиться делать уникальные картинки – и поэтому я освоила такие редакторы, как «Канва», PowerPoint, а еще мне очень понравилось, я освоила э, видеоредактор «Камтазия-9» и создала свой канал на YouTube. Мне это все нравится, и все здесь получается потому, что в нашей школе очень уникальные, замечательные преподаватели. Это Татьяна Дмитриева и Геннадий Полозинкин. Дело в том, что у них настолько глубокие знания и, и, и огромный опыт. И я еще хочу отметить, что у них педагогический опыт огромнейший. И даже знаю, что они были долгое время, там 25 лет, директорами учебных заведений. И поэтому при таких знаниях они создали такой алгоритм обучения, который нам позволяет легко все усваивать, все понимать, тем более под их контролем, и вот получаются у нас успехи. И поэтому, пользуясь моментом, я от души желаю нашим преподавателям дальнейшего развития школы-мастерская успеха. Я желаю им, они люди творческие, дальнейшего вот творческого развития, желаю им для этого крепкого здоровья, много радостей, и, конечно, очень хороших, благодарных учеников. Спасибо за внимание. Вообще, при прямые эфиры готовьтесь вести на боли вашей целевой аудитории. Ну, целевая аудитория – это и ваша боль. Вот чего вы боитесь, с и начинаете. Ну, что, заканчиваем. Да, все. Ну, спасибо, ребятки, интересно давайте. было. Всего хорошего вам. Все. До 10 а, числа, ребята, спасибо. до встречи.